стоим на светофоре прилетел вот этот вот чудовище я с ним еду вот смотрите тупо еду и что полетели давай короче вот такая вот теперь у меня птица живет нормально да поехали Ворона любопытный на шару решил покататься. Давай лети, но ну, я так не понимаю на самом деле он молодой или он э -э он умеет вообще летать, он... или он не умеет летать. Ну давай, оп, ну ему как бы пофиг. Так. Главное, чтобы она не прыгнула мне. Оп, оп, оп. Чек. Давай. По-моему, он молодой. Просто. Оп, не улетел.